И что ты делать собрался? Рисовать! Рисовать! Пойдем! Еле нашли кисточки с этим ремонтом. Ничего не найдешь, да, Ди? Какая-то так. ракета получилась. Пока рисовал, у меня появилась идея можно так ребенку рисовать все вместе с вами а потом вы будете смотреть как ребенок раскрашивает. А Если, кстати, вам интересно, а ставьте буду, лайк а и пишите комментарии. А да, ты будешь сейчас рисовать. А улица, ну, да. Кто убежит? Кисточки убежат. И ты их крепко держишь? Да. Интересно. А, есть вода? Есть. Какую кисточку ты будешь рисовать? А вот это. ты давай это поклоним сюда. Ну, смотрите, какая у Димы ракета. Ставьте лайки, пишите комментарии, нравится вам или нет. Все, все, нарисовал. Нарисовал, Дима. Все. Так, давай рассказывай, что говоришь, такое вот это вот. Что тут вот пингвин? Пингвин представляется. Пингвин. Вся черная, тут чуть-чуть желтенькая, да, зелененькая. Тут вот красная. А это что такое, Дим? Это э, палочки. Палочки? Это от нее дымок идет, да? Она летит, да. Залетает, да? От нее дымок идет, как от самолета, помнишь? В небе. Помнишь? Помню. Вот тоже так же, да? Да. О, какая красивая ракета у Дима получилась. Смотрите, как классно он ее раскрасил. Да, да. Малыш. А он уже сосох. Уже подсыхает. Мы ее будем с тобой вешать? Будем. Повесим ее, да, на стену? Да. Ее повесим в файл. У нас раньше да вот тут висели тут. вот здесь буковки, висели там тоже. Но мы набои, я не хочу. Как-нибудь а что-нибудь надо придумать ну, такое. Вот тут повесим. Вот тут. Тут? Надо что-то придумать такое. Пишите в комментариях, что можно придумать. Как можно повесить, не попортив обой. И тут, и тут, и тут, и тут, и тут, и тут. Это моя линейка. Да, линейка. Покажи линейку свою. Ну-ка, покажи. Когда полы вскрывали, дай мне да, на секунду. Да. Когда вскрывали полы, нашли вот такую вот допотопную металлическую линейку. И, кстати, для маленького ребенка это очень классно Так что подожди-ка, подожди, подожди. Вот тут, по-моему. Цена есть. Вот такая была ученическая. А, называется, да, вот ученическая цена. 13 копеек. Вот она. 13 копеек. Кто-то заложил линейку в пол, мы открыли, а там линейка. Да? И, Кстати, очень классно, то, что она не ломается, потому что у димы была предыдущая линейка пластмассовая, и она сломалась пополам у него. Долго плакал. А это вот хорошо, она как палка может использоваться и как линейка, металлическая с ней ничего не будет. Как раз когда мы начинали вскрывать пол, я еще подумала, может, мы что-нибудь найдем интересное все-таки? Что-нибудь такое, да. металлическую линейку, думаю, или что-нибудь такое. Тут пляка, он раз открывает, и я вижу да. ее, думаю, блин, класс Да, да. Линейка, линейка. Все, прессовал ты? Вот такая у нас картина получилась. Да?